Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый кролик. Ну вот мы все продолжаем болеть. Болеем на антибиотиках. Горло-трендец, там еще много еще всяких проблем. Но это не важно. Самое главное, что сегодня мы надробили немножечко зерна. Было у нас 4 мешка. Мешок кукурузы, мешок зерносмесий в виде пшеницы Пелюшка. Потом у нас был мешок вертикали, мешок ячменя, то есть 25-25-25% мы все это смешали, добавили всегда немножко мел, э, мясокостная мука закончилась. Но одна проблема, видите, небольшая, э, гран, ну не гранул, а мука крупный помол, ее нужно запаривать. Поэтому сегодня вот у нас суббота, заказал я на вторник или среда э, мельницу 140 белорусских рублей. По курсу получается, наверное, сколько? Доллару 45. Ну, не, так, не такая большая сумма, как жинка моя, которая сейчас улыбается с обратной стороны экрана или монитора. Она в шоке, конечно же. Ну, вы не думайте, что мы богатые люди. Нет, мы копеечку-копеечку считаем, на вексель ходим пишем. Ну, это как все, которые живут в сельской местности. Так, муку мы отложим, сейчас, слава Богу, для кролика весь. раменские, как я говорил, в Московской области. По поводу кроликов. Защелки, слава Богу, резинки держат, да, они растягиваются, все хорошо. Мы сэкономили, то есть я сэкономил, ну сумму денег, да, не миллион долларов, но все же. По поводу данного... данного экземпляра кролика. К крольчуху мы водили, к Сергею Лебашу вам привет, огромное спасибо, между прочим. Вчера я вечером ее завез на покрытие, потому что она очень сильно ломалась сюда к мальчику. Очень сильно ломалась. Тут сетка, блин, ходила ходу. Она вот так ее, вот так. Поэтому мы завезли ее для того, чтобы было произошло с покрытием. И оставили, честно говоря, на ночь Потому что расстояние как бы такое ну, приличное, и бегать туда-сюда не получится. Трольчата а сколько уже дней? Они родились 9-10. Ну, глаза уже открыли, все. И уже начали кушать. Э, uh -huh. сено. До кормушки еще не дотянутся, но сено уже кушают. Э, здесь девочку, первокролочку мы уже -э, случили. Орша вам салют э, Оршанским кроликом серебро. Так, по этой клеточке разобрались. Здесь понятно, уже сукрольные были. Здесь вот так, вот здесь у нас сколько Юлька? Девять, да? Малышей. Да. И вот, я сегодня 9. увидела. Малыша, видите, что крыво шесть. Это ужас. Я думаю, Ой. это все же не болезнь в да? Будем может, надеяться. Он... Да, он просто может где-то защемил себе голову, потому что там было 9 Да, да, да, да, Видите, ну, подойдите ближе. Оно хорошо. Потому что такая крывошесть еще не четкая. Ну не знаю, что случилось Жалко убирать Честно говоря, жалко Видимо, да. больше признаков никаких нет хороший. хорошие ну, Все остальные тоже вроде ну, бы нормально просто понаблюдать, чтобы Может дальше. он куда-то защемился Но э, в пятницу Я ездил на Зовицнат, Покупал вакцину для других И сам же в пятницу вот она, Всех своих кроликов Я вакцинировал Это двухвалентная вакцина От ВГБ, ВГБК и Миксомартроза Разбавлял я все здесь на 3 угу. 5 кубиков Колол та же окситоцин для девочки одной, в конце покажу вам Ну вот у меня такая крово -шесть. почему? Не знаю, здесь 9 штук Но, как видите, двух сделал, дальше не делал Заболел, честно, и тут дышишь через раз, ну то, что кроликами взиматься Здесь у нас сидит, Юлька, сколько, 15? 15, да так показывай, ага. я знаю, ты знаешь, а люди-то не знают, вот здесь 15 Ой, штук, тут, целая Туда. тут разные, сидят на двух вот таких вот трапиках, У -у -у. А, водичка вроде бы все окей, но комбикорму только подсыпать, два раза в день стабильно У -у -у. нужно подсыпать. Конечно. Под низом, покажи, сильно не камеры, то есть это я насыпал сейчас вот буквально вот-вот-вот, ну, вот, вот. Вот да. а так сами. А прекратилось, прекратилось разгребание корма. немножко подросли нормально. Здесь наши сидят, которые будут 18 апреля, им будет 3 месяца Взвесим обязательно в порядке. Они родились у 16.01. Это вот вам крест, угу. люди добрые Идем дальше. Эта дамочка уже сукрольная, покрыта могилевским мальчиком Так что, Орша, вам огромное спасибо еще раз она шикардос, девочка. Между прочим, спокойно. Мы сегодня и с Юлькой, буквально пару часиков назад, я ей объяснял, какая же эта красота. Голова маленькая, ушки небольшие, лапки скромненькие такие. Попка, о, шикардос. Да, несистая! Да, мясистая. Ну и передний мост тоже такой неплохой уже вы извините на столе беспорядок но творческий беспорядок да ну вот она красота поршанская ну, в данный момент потому что у меня девочки только с города ворши вот она вот он замечательный комок моего счастья потому что без этого комка не будет счастья у моей женки а если у женки счастья не будет то есть финансового благополучия то у меня счастья не будет да все закономерно в нашей жизни она сукрольная этого... э, так что ну как сукрольная на пятые сутки проверил, вроде бы все хорошо. Вот и убежал. А, покрывал я могилевским кроликом, первоначальным, которым брал. Так, идем дальше. Эту девочку я осеменил тоже Орша. Mm -hmm. а, оршанская девочка. Осеменил я тоже могилевским кроликом, но не проверял. Еще прошло только 4 дня, на завтра будем проверять. Так что говорить 100% ничего не будет. Идем дальше, как вы видите, крючки, если никто не видел, сделал полупроизводственные, виде, полупроизводственные. чтобы пальчиком было легко работать. Опа, она. все Опа. здесь у нас сидит мальчик, ему для сравнения, Юлька, посмотри, вот сюда. А, с нашими, да, наши. этот мальчик 13 числа, 17. наши были 16 -го. Но посмотрите по размерам, как отличается. Это мин, мин, Минчанин. Угу. Поместный кролик от Белого Великана. Да, и и вот строкач. Наши. Папа строкач, мама Белый Великан. А вот наши. То есть наши как бы, ну, как бы, ну, ну пойдет, а это очень хорошо. Почему я взял еще раз повторяю, потому что у меня мамки есть. Не только серебро еще, но еще и поместный. Соответственно, через два месяца он будет работать, ну, два с половиной, сто процентно. Если так смотришь, кролик вроде бы небольшой, только уши у него огромные, да? То если сравнивать уже с кем-то, вот сравнивать, то уже, конечно, совсем другой-другой результат. Да. Потому что я в первоначальной работаю в настоящее время все же для мяса. И мясо мне считается первоначальным. Хотя спрос упал ниже, ниже, ниже. Я не знаю, как это слово назвать, куда он уже упал. Цены на рынке сумасшедшие. Камбекорма сумасшедшая. Хотел взять новый шланг, он стоил 27 белорусских рублей, а сейчас 44 с половиной. Ну, короче, не взял я не шланг, а ни... мне на два кролика продать, грубо говоря, чтобы шланг. Здесь семенная крольчиха, здесь у нас тоже семенная крольчиха, там у нас, как я говорил, 5. у нас малышей. А вот здесь у нас мамка, очень худая мамка. Посмотрите. Но ну, она уже стала жвавенькая Получилось у нее Живенькая, она... живенькая, чуть-чуть да. Она длинная, хорошая была крольчиха Она и будет, может, жирная крольчиха Мне предложили Видите хребетик у нее? Вот хребет Мне предложили ее Сделать, ну что делать? Получается, я прозевал два дня Она отказалась в питании У нее Она была сукрольная и они были все Мертвые Она не могла расцепиться окатиться, раскалиться поэтому я в течение быстренько-быстренько э, взял вот такой окситоцин, он для КРС вообще-то, ну не только, он используется для свиновод... свиноводства кубик ей взял не эффекта 0 еще полкубика взял эффекта 0 я на свой же страх и риск взял еще полкубика, для коров делают 5 кубиков, а я от нее сделал 2 кубика После этого все из нее вышло, которое было мертвое. Ну и вот сейчас у нее питание вроде налаживается. Начали мы с яблок, честно говоря. Яблочки, картофель. Ну и вроде бы начала даже кушать комбикорм. Сено, конечно же, подложили. Надеюсь, ее организм восстановится. И мы что-нибудь съем можем получить. По крайней мере, если что, сможем ее откормить. Потому что антибиотиков мы не кололи. А это не антибиотик, это гормон. Ну, явно 30 дней уйдет, чтобы хотя бы наклонить. Не из-за того, что я там хочу на ней разбогатеть, из-за того, что ну, если ты уже занимаешься, да, то тут два варианта. Или палкой по лбу, или ты занимаешься. Я попытаюсь заниматься. Тем более, это опыт. Я уже знаю, что для кроликов окситоц... окситоцин не очень подходит. Все-таки он малоэффективен, или долго нужно ждать, или большая дозу давать. Ну, это все жизненное слово, это все нужно проверять Видите, как хотя она такое. Да. Хотя, хотя она не он... старая. Здесь у нас три мальчика Первый мальчик Он стал уже светлее угу. Это Орша, это Могилев И это Могилев То есть это Чаус, это можно сказать Могилев. Ой, Орша, Могилев, Чаус Пока работает у нас Орша и Чаус Вот я их уже, грубо говоря, развязал Могилевского еще не трогал Но дойдет делать до него что еще хотелось бы вам сказать, друзья. Много хотелось бы вам, конечно, сказать, показать, там, какая у нас погода сумасшедшая. Заново, как вы слышите, порвала пленку. Ну, не пленку, а это изоляцию, гидроизоляцию, ну, как это. Заново лезть нужно будет туда, но ветер такой сумасшедший, что даже во дворе всех наших порей все что-то сдует. В это непростое время пытаемся как-то выжить, то есть продаем домашнее яйцо. Даже, грубо говоря, себе не оставляем потому что без лишних копеек, ну, ну так, малыш, город Минск, лишних копеек, никаких нет, цены, хрен поймешь какие, говорят одно, приезжаешь в магазин, совсем-совсем другое, на ценнике одно, на кассе пришел, другое, об этом просто не, ну, не любят говорить, я вот с теми людьми, которые в возрасте, пытаюсь этому как-то объяснить, или на своем же примере, да? вот пример мой, взял за 64 а у нас 112 ну как бы да да ну фигня ну, да. брал за 18 метров а сейчас 26 ну как бы то ну а им не понять они в мирку своим сидят да телевизор смотрят жизнь радуется у них все там все хорошо так что пусть будет у вас друзья все хорошо как у этих людей которые ничем не заботятся, ничего не думают как прожить как покормить жинку красивую и детей Маленьких Как что-то заработать Потому что зарплата осталась та, а то и меньше Ну на это, честно, не грех жаловаться Я знаю, люди получают меньше Еще меньше, чем меня Но ну, мне до средней зарплаты в Беларуси Как до Москвы Все, всем счастливо, друзья Всем счастья, здоровья и благополучия мирное небо над головой И пускай Все ваши желания Наконец-то исполнятся Всем пока, друзья.